«Гостарт» – это проект, который был запущен на федеральном уровне и направлен на вовлечение молодежи, ребят, студентов, которые обучаются на специальностях государственного муниципального управления, экономика, респруденция, привлечение их в молодой кадровый резерв государственной муниципальной службы. Вообще проект «Гостарт» очень широкий и включает в себя такие направления, как стажировки, наставничество. Но стартуем в регионах, сегодня по всей России, это в рамках такого проекта. Это как старт-диалогии, это возможность пообщаться с уже опытными управленцами, руководителями органов исполнительной власти, главами муниципальных образований, городских округов. Дело в том, что аудитория сегодня, с которой я буду встречаться, это как раз те самые молодые люди, которые после окончания института, университета точнее, пойдут работать в систему муниципальной государственной службы. Вот хочу рассказать, каким образом я к этому пришел, с какими трудностями столкнулся, какие вопросы решаю с тем, чтобы их как-то сориентировать, что такое муниципальная служба.